Одноклубники, всех приветствуем! На обзоре у нас мотобуксировщик железная собака шириной гусеницы 600 мм и длиной базы 1700 модель Long. На буксе установлен двигатель Zonction 460 кубиков. Данный двигатель имеет гильзованный блок с толщиной стенки 4 мм и максимум может развивать оборотов 3900 вместо 3600. Также этот двигатель можно раздушить и выжать из него 4200. Но соответственно уменьшится моторесурс самого двигателя. Что на этом буксировщике интересно? Установлен реверс редуктор, коробка передач. По желанию нашего одноклубника рычаг переключения реверса вывели вперед. Так как данный букс будет управляться с модуля толкач и передачи удобно Включать, заведя руку за спину и включить нужную скорость. Также на реверс редукторе присутствует тормоз. Тормоз здесь механический. Также можем устанавливать и гидравлический тормоз. На буксе в базе присутствует импортная сальниковая цепь. Усиленная 520 с таким же шагом как и ИЖ 15875. На буксе был установлен ящик из ПНД. Полностью герметичный. Букс представлен на подвеске подпружиненные склизы. Присутствует поддерживающий ролик гусеницы, чтобы убрать верхние колебания гусеницы. Что интересного у этого букса в том, что реверс и подмоторное основание находятся на одной площадке. Удобно это тем, что легко и просто подтягивать цепочку. Хотя данная цепь не тянется как ижевские. То есть ее достаточно один раз натянуть и забыть про это. А мы успокоителей не устанавливаем из-за хорошей цепи. Также как этот букс будет управляться с модуля толкач, мы вывели клевму мама-папа. Расстегнули руль, всю проводку и подключили в этот штекер уже косу от толкача. Руль с этого мотобуксировщика владелец уже скинет, так как он ему будет не нужен и он не будет управлять в классическом варианте. Вариатор здесь установлен в Safari, уже модернизирован, а мы устанавливаем широкие вкладыши, уменьшаем сечение пружинки и добавляем грузики не на 90 грамм, а на 120. Он быстрее реагирует. Для двигателей общего назначения Во всех наших буксах присутствуют Отсекатели от снега Защита ведомой звезды И да, много было кстати комментариев Почему нет капота и По просьбе владельца данного буксировщика Капот не был установлен А сделан металлический каркас На этом буксе будет установлен Тряпичный капот Уже сам владелец Сошьет себе капот И будет передвигаться С нужным ему камуфляжем Данный букс уезжает в город Сызрань, а мы будем ждать видео и фотоотсчета по прибытию. Всем спасибо за просмотр. Пока!